Она святая, как 28 героев Панфилов. Святая. Он святой. Такой же святой, как Зойка Смодемьянская. Что вы несете? Вы историк или кто? Я святой. Такой же святой, как 28. 20... Четко! Свято! В натуре свято! Да и вообще вы все святые!